Легкие понедельники на канале видеоконсультанты, канале Алла Заднепровская. Это значит, что прямо сейчас на ваших глазах будет происходить волшебство Аллы Заднепровской, которое будет не только делать наши понедельники более легкими, но если повезет и вторники, и среды, и вообще все дни недели. Алла, справитесь с этой задачей? Главное, чтобы вы с ней справились. Я всего лишь открываю окно возможностей, а вы или воспользуетесь им, или нет. Я с удовольствием вообще я, я за то чтобы, чтобы не происходило вокруг, а это адски сложно сейчас да, Все равно вот эту легкость и любовь и свободу и радость и, и другие состояния распаковывать быстро и переключаться на них, потому что все что происходит оно может засосать нас так да, как в воронку, и оттуда не так легко будет выбраться. Поэтому легкие понедельники» в студию. Привет тебе, Игорь. И привет всем э, нашим зрителям. Какой у нас квант будет на этой неделе? Да, квант. Открываю квант. Э, вновь вот как-то так. Итак, ты проигрыш. Вот это да. На самом деле книга моя... 60 кванта изменений «Я разрешаю себе жить», она как раз так и устроена. В ней нет розовых очков, в ней нет, знаете, сладкой розовой ваты. В ней есть и это, и все, что есть обычно в жизни. А если еще вспомнить, что такой компетенцией 21 века является не умение выигрывать, а умение проигрывать, то этот квант прямо нам... Спору, потому что, это что -то новый, к, нему, к нему да сейчас будет много нового для всех это, это, это серьезно так но понимаешь к слову проигрыш все относятся буквально до да? проиграл значит вообще размазан там, сдался но это не так когда мы, проиграть, это значит уметь из этого события, которое с нами уже случилось, которое мы окрашиваем, окрашиваем как проигрыш, извлечь из него пользу. Например, у кого-то, кто-то запустил проект и не получилось, да, там, проект не пошел, человек проиграл. Так вот, этот, эта компетенция, это про то, не чтобы сдаться и не пробовать еще запускать проект, да, и не пробовать заниматься любимым делом, а просто сдаться и сказать, все, я проиграл, у меня никогда ничего не получится, и сложить руки. Нет, проигрывать – это уметь принять ситуацию, которая произошла, не согласиться с ней, принять ее, извлечь из этого уроки пользу, и идти дальше, выигрывая духом, духом. Для того, чтобы победить в целом, да, как человеку, как, не знаю, как человеческому существу, одухотворенному там, да, Божьей искрой. Вот как-то так для меня это звучит. И вот смотри, научиться проигрывать можно только празднуя ошибки. Празднуя ошибки. Mm -hmm. То есть, когда мы ошибаемся, мы научаемся. Значит, есть что праздновать. И таким образом мы усиливаемся. Э, у нас открываются какие-то качества, появляются какие-то компетенции. Мы развиваемся. И еще для меня умение проигрывать – это свобода действовать. Mm -hmm. Потому что, когда мы залипаем на выигрыш, и я не беру, конечно же, войну, я беру ситуации нас с вами да вот тебя меня всех наших зрителей мы живем живем живем и у нас есть какие-то события где мы считаем себя проигравшим или победителем я именно про это да? не про проиграть войну а про проиграть как э, на каком-то этапе своего движения до да, движения своей жизни окрестить это событие как проигрыш так вот если я умею проигрывать то у меня свобода действовать я не залипла на выигрыш я не беспокоюсь я не волнуюсь я не ставлю себе двойки я не ожидаю этого проигрыша и тогда я более свободна и тогда я более уверена и тогда я у меня больше самоценности вот такой непростой сегодня квант, потому что, конечно же, в голове у всех как. И нас с детства учили всех выигрывать, а тут проигрывать. Да, нас учили выигрывать, нас учили, что надо раз, два, три, четыре, пять, и тогда ты молодец. Но если у тебя раз, два, а три не получилось, то человек сразу зачеркивает себя и говорит, я не молодец, но это не так. Ты все равно молодец, ты движешься. Просто нужно научиться на ситуации и идти с этим багажом, как со Алла, Вот такой приход... интересный квант. Алла, приходят с проигрышами к или с проигрышами только психотерапевтом ходят? Нет-нет, приходят, конечно. Э, вот у меня прям э, из нескольких кейсов прямо были. В прошлом году были, в этом. Э, ведь в бизнесе частенько проводят такие опросы людей, да? опросы там, 360, и как относитесь к руководителю, какой уровень доверия в команде там, и, и все прочее. И вот по результатам такого опроса порой бывают э, такие, как рано для руководителя, потому что руководитель вкладывается в людей, но особенно на фоне, например, там, пониженных зарплат, всего того, что происходит. Конечно, к руководителям много претензий. Иногда не по адресу эти претензии. Ну и, конечно, руководитель тогда считает, что это его личный проигрыш. Он проиграл, он столько вкладывался, и тут я такое прочитал. И, конечно же, это больно, и, конечно же, они расценивают это как проигрыш. И э, здесь очень много места для роста развития, очень много места для... Того, чтобы подкрутить стиль управления и много места для того, чтобы построить коммуникацию и взаимодействие, ну, не, даже не подстроить, а подкрутить, что ли, да, э -э откорректировать, вот, и очень часто этот проигрыш становится такой платформой, действительно, для крепкой, сильной команды, потому что, когда руководитель, например, говорит... Э -э я прочитал все, что вы сказали, и мне важно было это прочесть, я вам благодарен за это. И с чем-то я согласен, и с чем-то нет. И я прошу вас, чтобы мы вместе разобрались и поняли, что конкретно вы имеете в виду, и что здесь вам не хватает, и что здесь важно добавить. В наши бизнес-процессы, в нашу коммуникацию, да, мне как человеку, который является вашим руководителем. Если вы такое видите, я открыт, welcome. Вот, вот вы такой знаете, вот Вы вот, знаете, что я подумал, что, что люди, которые приходят с личными проблемами, все-таки чувствуют во многом как раз какой-то личный проигрыш, возможно. Когда ты не можешь справиться со своей проблемой сам, ты приходишь к специалисту. Есть здесь корреляция? Абсолютно точно. Иногда, но, знаешь как, люди, которые так считают, как правило, не приходят. Они говорят... К сожалению. Тебя... К сожалению, к сожалению. Да. Почему? А тут бы и прийти, потому что люди не умеют проигрывать. И как раз люди пытаются тогда это завуалировать, прикрыть, сделать вид, что этого нет и как-то самооправдаться, а нужно как раз сделать совсем другое, нужно открыться этому, пойти навстречу этому, и тогда вырастешь. И, конечно, вот в моем примере про обратную связь, да там процентов 70, не по адресу бывает, потому mm -hmm. что э, сотрудники вместо того, чтобы сказать прямо, да, чего не хватает, как, знаешь, анонимно где-то там, как кляузу это пишут. Ну, как раз это говорит о том, что нет доверия, и это ответственность руководителя. А э, вот многое из того, что они там пишут, ну, не совсем по адресу. Но я не про это сейчас. Ты знаешь, действительно, когда люди расценивают, что я проиграл, они часто не хотят идти куда-то. Они хотят это прикрыть. Но научившись, имея этот навык, Конечно, тогда, слушай, у меня не получилось, и, Игорь, возьми меня в коучинг, да, потому что да. та та та та та та Вот это прямо, прям, да, это прямо как раз то место, из которого хорошо бы найти себе коуча. Вот, давайте, коучи, которые умеют еще... смотреть на проигрыш, как на возможность. Давайте еще раз тогда, что нужно... Понять, потому что я повторюсь, я так говорил в первой программе о том, что одна из задач канала «Видеоконсультант» и ваши прежде всего, да, чтобы люди чаще обращались к коучам, к коучу, и тогда, если одна из таких проблем является в том, что человек, когда и, ну, он, и, чтобы пойти к коучу, да, нужно вроде как признать, что я сам не способен, то есть я проиграл, я не способен сам эту задачу решить. Тогда что человек должен понять вот в этот момент? То есть у меня есть проблема, но я к коучу не хочу идти, я это объясняю разными причинами, Слышь. что я должен для себя понять. Понимаешь, это наша с тобой задача и тех, кто занимается коучингом, научить людей тому, что коучам обращаются не потому, что не могут справиться сами, а потому что хотят достичь большего. Я обращаюсь, например, к коучам не потому, что не могу, не могу сама справиться, я могу, но еще какая-то боевая единица будет париться моей задачей. Даже если это обученный профессиональный коуч, и он понимает, что это моя задача, он все равно берет ее в центр своего внимания, в фокус. И это тоже его энергия. И это то место, где я точно знаю, что мне помогут посмотреть с разных сторон. Я буду дольше с этим ковыряться, я экономлю свое время. Понимаешь? И это наша задача доносить, что не потому, что не справляешься, а потому, что так быстрее, больше, легче, спокойнее, уверенней. Вот почему. И Люди, я уверена... Смотри, сейчас говорю да. мысли. Подожди, Игорь. Я уверена, что каждый может справиться со своей задачей. Любой. Это аксиома. Каждый может... Но сколько он будет с ней возиться? Может, он будет всю жизнь с ней возиться? А с коучем одна, две, три сессии, может быть, э, там, комплекс сессий, и все. И ты эту задачу, да, перелеснул уже, идешь дальше, живешь дальше. Я хотел, так сказать, лозунг из, из речи. Дорогие друзья, экономьте свое время, время своей жизни, приходите к коучам, чтобы быстрее решить свои насущные задачи и проблемы. Переходим тогда к помощи тоже. Переходим к помощи, заметьте, метафорических карт. И давай тогда себя. действительно достанем мы еще никогда не использовали в наших передачах карты конфликты, разрешения да, конфликтов. Да, а да, я да, пока да. ты открываешь, поделюсь как люди иногда воспринимают. Ой-ой, только не конфликты, у меня нет конфликтов. Плохо, друзья, что у вас нет конфликтов. Конфликты это прекрасно. Конфликты и внутренние конфликты, и внешние конфликты. Это хорошо, там находится наша сила пока в потенциале. Решив конфликт, мы всегда открываем нечто новое в себе. И конфликты бывают внутренние, бывают внешние. Не обязательно только внешние. Ну что, и давайте откроем, например, B7. B7 прочитать да да прочитай пожалуйста как вы ведете себя в конфликте избегаете нападаете воюете конфронтируете ищите компромисс другое вопрос. да и вот очень часто конфликт он с проигрышем тоже связан почему люди не идут в конфликт Боятся проиграть да, да. и в этой связи э, крайне важно как раз научиться проигрывать, а значит, проигрышей будет меньше, спокойно относиться, если что-то идет не так, принимать эти неудачи, да, э, принимать их, э, решать их по мере поступления. И э, вот там я перечислила на этой картинке, на этой карте, а на картинке можно найти какие-нибудь смыслы для себя, я как это делаю, да? Так вот, я перечислила разные способы поведения себя в конфликте. И mm -hmm. у нас есть какие-то наши ну, автоматические, реактивные. Очень многие люди избегают конфликтов. Есть, их называют конфликтные люди, да, они часто любят конфликты. Они, например, нападают и получают, когда нападают, они... Получают много энергии, потому что другой тоже тогда, в, как это, вскипает, появляется гнев, а гнев это самая энерго эмоция. И Я люди любят конфликты, потому что они энергоокрашены, да? В конфликте да. как раз и есть большая вероятность проигрыша. То есть ты или выиграл, или проиграв какой да, с какой-то точки зрения. И поэтому это обостренная скажем так, ситуация, где обостряется возможность проиграть. Поэтому как раз очень, очень аналогия нам в пору. Да-да-да, вот. прямо э, замечательно открылась карта с квантом вместе. И тогда вот, какой вот. правильный ответ? Давайте еще расскажем. Когда вы задали Смотрите столько вопросов, на. что делать? Конечно, конечно. Надо научиться пользоваться всеми перечисленными. Например, да, если на нас напали, и это конфликт, напали реально, сейчас война идет, нам важно, да, нам важно идти и защищать свою страну. Мы нападаем. Мы нападаем. Но в любой войне, если... Только один способ ведения конфликте, ну, в любом конфликте, я хотела сказать, да, если только один способ поведения в конфликте, то вероятность проигрыша велика. Ответ в том, что важно обнаружить свой, реактивный, которым чаще всего ты пользуешься, и наработать другие способности. Если ты только избегаешь, значит, надо пойти в конфликт, и попробовать прям себя туда потащить и попробовать а что будет если я начну э, нападать mm -hmm. или э, а что будет если я начну отстаивать свою позицию конфронтировать другими словами mm -hmm. да конфронтировать пробовать не нападать а отстаивать позицию э, или а что будет если я поищу компромисс давай договоримся вот я вот тут а ты вот тут есть еще один стиль который тут не написан Уступка называется. А в чем я могу уступить? И, может быть, уступив здесь, я получу там на следующем этапе нашего взаимодействия. Другими словами, это гибкость. Ответ мой – это гибкость. поведения в конфликте – самое-самое правильное поведение. В зависимости от человека, ситуации, важности отношений с этим человеком, цены вопроса. Может быть, правда, цена вопроса вообще невелика, и человек мне этот не так важен, и мне лучше не входить в конфликт, закрыть эту страницу и вообще э, не включаться туда. Дешевле по всем фронтам, меньше ресурса, да? Вот таким образом управлять осознанно этим, а не просто реактивно, любым, любимым привычным способом реагировать. Ну, здесь отлично ложатся ваши лайфхаки которые вы сказали да, о том что э, проигрыш это да, может быть возможностью да, и о том что праздник ошибки если ты там да, конфликт на основании какого то спора да, кто прав кто виноват если ты принимаешь что ты в общем то вполне готов и даже будешь рад проигрышу тогда конфликт приобретает э, мне кажется другой по крайней мере эмоциональную окраску для себя. Да. Ты знаешь, я сейчас вспоминаю и хочу порекомендовать этот фильм. Как-то мы про фильмы редко очень говорим. Прямо сейчас пришел «Учитель года». Есть такой фильм замечательный, можно прямо с детьми, подростками смотреть. Называется «Учитель года». Сильный фильм, действительно, об учителе. Не буду спойлерить, но там есть такой кусочек, где команда проигрывает, баскетбольная команда проигрывает. И вот он как раз целую тираду такую говорит, очень красивые слова о том, что вы выиграли, вы проиграли. Ну, вот баскетбол сейчас, но выиграли духом, потому что вы боролись до последнего, вы сделали по максимуму, вы действительно красавчики. Ну, они очень мало тренировались, и вот в этом был смысл. Вот таким вот образом, действительно, смотря что считать проигрыш. Рефреминг такой просто, понимаешь? Проигрывая в баскетбол, мы выигрываем духом, становимся сильнее. Вот взять это как лайфхак себе. Как мы можем этот наш квант сегодняшний применить в нашей следующей неделе? Прямо на этой неделе возьмите фокус. Все ситуации, где вы считаете, что вы проиграли, если таких ситуаций нет, ну, просто попробуйте их обнаруживать. Если их нет, то на этой неделе просмотрите, ну, крайний, не знаю, полгода, например, и найдите такие ситуации. Обязательно задайте себе вопросы. Чему меня эта ситуация научила? Какие мои сильные стороны позволили в этой ситуации ну, пройти дальше, жить дальше? За счет чего я справился с ситуацией? И жить дальше. Таким образом мы и научаем себя спокойнее относиться к проигрышу. А значит, будет такой автомат, где вы, даже прокручивая события, не будете относиться к этому как к проигрышу. Вот и все. Вот в этом и есть задача. Тогда это будет просто ваша жизнь, просто опыт. Так а как относиться тогда к своим целям, которые мы не забываем ставить себе каждую неделю? И исходя из долгосрочных целей, обязательно какой-то цель, и другие как мы можем применить к нашим к вашим здесь, целям, к вашим целям на этой неделе. Как вы примените это к вам? С связка с прямая, прямая связка. Например, например, я хочу, у меня будет много всяких событий на этой неделе. Например, у меня будет поддерживающая встреча на этой неделе, второй день интенсива по эмоциональному интеллекту. Пришелся как раз... Мы с тобой должны были записывать эфир, кстати, в этот день. Пришелся как раз на, на то, что сильно бомбили Украину. И, и света не было. Ну, в общем, трэш был. И к моменту эфира мы думали интенсива, мы думали, отменить его или сделать, даже провели опрос, и голоса разделились, uh -huh. и я все же его провела, uh -huh. потому что, опять же, ну смотри, я вроде бы, ну, проиграла, потому что должны были быть там 100 с лишним человек, а были 30. Uh -huh. Но э, в чем я выиграла? У меня есть дополнительный понедельник, где я встречусь с людьми. Возможность пролонгировать интенсив. Да? У меня есть возможность, мы дали такую возможность там, в записи с участниками по повзаимодействовать. Когда-то мы говорили, что записи не будет, запись будет. То есть здесь есть плюшки. Да? Чему я там научилась? Я научилась абсолютно точно доверять своей интуиции и идти дальше справляться с ситуацией, не откладывая жизнь на потом. но ну, много всего, понимаешь? И зачем я это рассказываю? Вот точно так и вы, друзья. У вас есть цели, вы будете двигаться, и будет что-то не так, как вы ожидали. И это проигрыш внутренний. Да, вот такое будет. Спокойно, да, я выигрываю духом, я справляюсь с ситуацией, чему она меня учит, как я могу с ней справиться. Вот именно это и есть наработка вот этого навыка проигрыша. Если вам не очень нравится проигрыш, я люблю слова, как есть. Ну, правда, если я хотела, не знаю, я хотела 100 человек на курсе, я их не получила, то это проигрыш. Да, выигрыш был бы 110. Вот, и если э, э, вот не размазываться... Не, не, не расстраиваться, не злиться, не гневаться и не бояться, что, о боже, а что ж теперь делать дальше, если уже так, а двигаться дальше, извлекая из этого пользу и подкручивая. Вот точно так же двигаемся к целям. Смотрим на препятствия, на вот эти самые наши, ну, назовите это неудачи, да, но неудачи – это все равно проигрыш. Вот, и научитесь справляться с неудачами, празднуя их. А праздновать есть что? Наш рост и развитие. Какие у вас еще поводы для радости Вот на этой неделе? Поделитесь, пожалуйста. На этой неделе у меня запускается сразу несколько курсов. Курс «Эмоциональный интеллект». Это двухмодульная программа. Стартуем в эту пятницу. Двухмодульная программа. Первый модуль об эмоциях, что с ними делать, как с ними справляться, как управлять отношениями, как узнавать свои потребности, какие триггеры вообще мной руководят, когда я впадаю в эмоциональное состояние. А второй модуль – про себя целиком. А что делает меня устойчивым? А как ставить цели? А где искать смыслы? А как принять свою тень? И что это вообще? Да, и почему я ее так боюсь и не хочу на нее смотреть? А, ой, а какой я теперь красивый! А как, если из целостности? дальше продолжить жить, а что такое решительность, а что такое позитивный взгляд на вещи. Вот все это будем изучать yes. целых 4 дня, 2 и 2 на следующей неделе. Yes. И еще у меня стартует программа, которая называется «Развитие личного бренда». Сильная, крутая программа, где мы пятером, 5 спикеров, каждый в своем мегаэксперт, личный бренд, такие темы, продажи и переговоры, упаковка своей экспертности, как сложить себе цену, деньги, как спокойно заявлять и получать крутые доходы и продвижение себя в онлайне. Вот такие темы все в одном курсе, собрали nice. все вот в один курс. И много еще всякого, но, наверное, вот такое вот самое-самое-самое. Знаешь еще, что будет интересное? Вот это то, что я назвала, это э, платные курсы, а у меня будет еще бесплатный один э, вебинар, который провожу в преддверии, э, ну, как популяризация, что ли, коучинга. Э, как превратить э, вот это желание помогать людям в профессию. Я буду mm -hmm. знакомить людей с коучингом, э, приоткрывая завесу, что же это такое. Ну, короче... Задача влюбить людей в коучинг. Будут это, они коучими или нет, неважно, Но главное, чтобы они влюбились. Это продолжайте двигаться к вашей цели. Познакомиться с другом. Да, миллион человек, понятно. Да, да, да, это оно. Да. И вот вебинар такой будет тоже у меня. Ссылочку обязательно пришлем, как обычно. Да, разместим Подписывайтесь под видео. на наши каналы. Алла Заднепровская и видеооператор. Виде Консультант, господи, слушай, прости, я, пожалуйста. Я помнил, что с десятой 10 программе запомните, не переживайте. А на сегодня с позитивом. Спокойно, да, да, вот, ну вот, вот ты ухватил идею. Я сейчас проиграла, так, но зато смотри, мы повеселили людей, да, мы как минимум вспомнили о нашем прошлом, когда ты там. Когда-то ты записывал некие курсы мои, и даже их сейчас до сих пор покупают люди. Курс «Адаптивное мышление» на ВАУ разлетается. Вот. Ну а что? я, кстати, на этой неделе, наконец-то, запишу алчные вторники свои. Супер, супер, будем планируем. ждать, будем ждать, Аучные вторники. Спасибо, Алла, большое, всем отличной недели, легкой недели. И э, обязательно через неделю к нам за новым квантом. И за легкостью. Легкой неделя.